Я научу вас вязать в три нитки от одного мотка для этого мы берем пряжу и складываем ее пополам и вытягиваем вот так вот в длину чтобы получилось вот такой зигзаг И у нас нитка сложенная втрое она видите короткая поэтому мы берем свободный конец и продеваем вот в эту петельку и подтягиваем здесь образуется соединение, в котором совсем нет узелочков и вы вяжете от одного мотка в три нитки. Когда будет заканчиваться эта нитка, мы снова доходим до вот этой петельки, продеваем в нее свободный конец и вытягиваем на необходимую длину. Таким образом мы вяжем в три нитки от одного мотка.